На всех уровнях нужно эти высокие технологии продвигать. Сбербанк это делает. Очень интересный проект. Мне хотелось, чтобы об этом несколько слов сказали. Биометрия в школах. Потому что к концу года вы планируете подключить, я вот новости читал, 150 школ к системе биометрических платежей. Что это, как это работает. То есть мальчики и девочки по ладошкам смогут фактически все, что угодно делать. Да, вы знаете, мы ломали голову, как обеспечить... Все функции для детей, которые необходимы для прохода в школу, взятия книг в библиотеках, оплаты каких-то покупок в школе, в том числе школьных обедов, при этом не нося с собой никакие браслетики, не вставляя никакие устройства Тем более кредитной карты. Ребенку, да, или не не нося с собой никакие браслетики, не вставляя никакие устройства, тем более кредитных карт ребенку да, или не... не вставляя никакие устройства, тем более кредитные карты, ребенку да, или не нося с собой кредитные карты, которые ребенок, к сожалению, имеет свойство терять. И мы начали, мы начали реализовывать технологию идентификации ребенка по отпечатку пальцев, но очень многие родители были против этого, потому что они считали, что это не гигиенично, это контактная технология, и э, как бы для школы это не очень хорошо. И тогда наши ребята-исследователи из нашей лаборатории э, придумали бесконтактную технологию сканирования ладошки. Конечно, можно сканировать изображение ребенка, можно сканировать голос, но, к сожалению, пока ни одна из этих технологий не дает 99,9% в периоде, что необходимо нам для внедрения подобного рода технологий. И технология сканирования ладошки, она бесконтактная, она оказалась абсолютно точной. Поэтому мы ее отпилотировали в целом ряде школ, детских садов, и на сегодняшний день уже более чем 50 школ в первую очередь города Москвы и других регионов, она установлена, великолепно работает. Вместе с ней мы внедряем самое современное программное обеспечение.